гимнастика для глаз. Зачем она нужна, кому она нужна и как ее сделать? Да, отличный вопрос, потому что его чаще всего задают нам те, кто приходит э, с вопросом, как сохранить зрение. Мы говорим в целом, что гимнастика для глаз полезна, так же, как и гимнастика для других мышц тела. Потому что наш глаз, когда смотрит вблизи, э, происходит напряжение мышц внутри глаза. И вот расслабляется он тогда, когда смотрит даль. Поэтому, как минимум, для тех, кто работает длительное время на близком расстоянии, с гаджетами, это те, кто связан с IT-индустрией, таких людей сейчас очень много. Конечно, нужно чередовать дальние и ближние фокусы. Обязательно раз час посмотреть, хотя бы несколько минут вдаль. Но ну, есть комплекс упражнений, которые мы всегда традиционно показываем. Это вот а, то, что мы видим сейчас на нашем экране. Это, а, может, такое прорисовывание в воздухе восьмерки, а, зрение по кругу, вот такая зубчатая линия. В целом рисуют цифры от 1 до 10. Просто вот. Глазами, да, правильно? просто глазами, uh -huh. взглядом. Ты следишь, то есть при этом работают экстракулярные мышцы. Ну а ты попробуешь период... я, я, вот, да, я тоже э, так понимаю, что мне нужно выбрать что-то одно, либо восьмерка, либо круг. Можно либо делать вот и эти... то, и другое в течение минуты, давай, ну допустим, мы делаем. Ага. Пере... Да, Я пока попробую э, и посмотрю, как это просто или сложно, да, на самом ну деле. Давай. Я слышала только о том, что можно и нужно смотреть в даль. Слушайте, да, это интересно. У меня правильно получается? Да, все отлично. В целом всегда полезно, кстати, перевести взгляд даль. Ну, говорим метка на стекле, то есть мы смотрели 10 секунд на ближний объект и 10 секунд на дальний объект. Причем смотреть нужно в корректирующих очках или там то в контактных лензах, чтобы мышца внутри глаза меняла свой фокус и тренировалась условно, чтобы не возник синдром усталости компьютерной зрителя.